всем привет друзья на улице у нас минус 10 для киева это достаточно приличная температура потому что у нас тут влажно и из-за влажности очень холодно вот если связи с этим возник вопрос все знают мою любовь к балкону так вот есть у меня такая беда как у многих вот эти вот совковые рамы на балконе. Видите, какие щелюки. Но я я несколько лет с ними боролся и поролон использовал. Разные всякие способы. Кто бы мог подумать. Пора. Мне на помощь пришел вот такой вот скотч строительный. Это единственная вещь, которая прилипает хорошо к дереву не пропускает ветер и естественно и держится он на бумажной основе с этой стороны с этой стороны фольга продается в строительных магазинах или на рынках Все. Красота. Держится отлично. От мороза не отваливается. Прилипает к дереву. Замечательная вещь. Разно я перепробовал скотч. Еще раньше. И поролон пробовал. Но это держится лучше всего. Проклеил стыки и никаких проблем больше у меня нету. Берите на вооружение. Дурики жрачки у меня нету. Идите грейтесь обратно свою эту теплотрассу. Холодно, греется. На канализационных люках сидят. А то ж шаромышники. У -у -у -у. Да глянь этому. Так, не обижай птичку Попробовал бы ты в Советском Союзе птичку мира обидеть Тебе бы обидели потом